Всем привет! Вы на канале Зашумим, меня зовут Максим и сегодня в работе у нас чудесный китайский автомобиль Хавал. Работа сегодня будет производить по установке электропривода багажника. Давайте посмотрим, что есть в комплекте. Итак, стандартный комплект у нас в себя включает. В комплект липучек для крепления блоков, сам блок управления подъемниками. такой вот синенький, красивенький. Комплект всевозможные проводки для подключения, скажем так, пин ту пин Далее кнопочка открывания, которую мы одну установим в багажник, одну установим в салоне. Далее новая петелька с доводчиком, которая будет устанавливаться вместо штатной. И гвоздь сегодняшней программы это, собственно говоря, сами электропривода. В количестве двух штук вот такие вот черненькие красивенькие. Традиционно разделим работу на два участка. Первый – это багажный отсек, в котором мы поменяем новую петлю, поставим новые электропривода, Протянем всю проводку, закрепим блок управления и поставим здесь кнопку. Ну а завершающим этапом, как обычно, протяжка проводки вперед автомобиля и врезание передней кнопки с подключением к питанию. Работы по багажному отделению плавно близятся к завершению. Из проделанных работ уже поменены газовые упоры. Заведена проводка в пятую дверь с одной и с другой стороны. Врезана кнопочка открывания. Вот такая вот красивенькая аккуратная кнопочка. Петля с доводчиком. Мотор мы разместили в, даль... в левой арке автомобиля. Она закроется обшивкой и никому мешать не будет. Также проложена вся необходимая проводка. Под крышкой пластиковой установлен блок управления доводчиками. Поэтому собираем обшивки и плавно перемещаемся в переднюю часть автомобиля. Завершены работы по дооснащению автомобиля ховал электроприводом крышки багажника. Теперь им можно управлять из любого доступного или удобного вам места. как с пульта. Также из установленной кнопки в салоне. стандартной кнопкой открывания багажника и новую дополнительный установленный кнопчики у нас все